Привет всем! В обеденный перерыв свой постараюсь кратенько, так, часика на полтора, расшифровать, наконец, сказку о рыбаке и рыбке. Что я очень давно собирался делать, забыл, откладывал, думал сделать на чистовую. Будем считать, что это черновик. Если получится хорошо, то оставлю. Не получится, значит, буду перемонтировать. Но смысл все-таки перескажу. Я не буду настаивать, естественно, на окончательный, безговорочный. Не буду настаивать на окончательной безоговорочной верности того, что я сейчас буду говорить. Сказка, естественно, слоеная, как и любая хорошая история, у нее есть слои. То есть ее можно расшифровывать на многих разных уровнях. Можно сделать бытовую трактовку, можно сделать там, трактовку на уровне общей психологии. Но я как бы хочу и мне нравится целиться в метафизику, да, то есть в самую высшую. Точку. То есть, не, не знаю, возможно, существуют трактовки еще выше, но это, грубо говоря, мой потолок. Я когда готовился еще давно, уже, наверное, полгода уже собирался этот каз сделать, я смотрел практически все, что смог найти на YouTube. Сказ, карбаки и рыбки, расшифровки смысл, там анализ, скрытый смысл и так далее. Я нашел один единственный ролик. И сейчас вот что-то я полез ссылку на него вставить, и я не смог его найти. Там буквально ролик был около двух минут. Лекция какого-то замороченного на индуизме, но вроде славянского нашего товарища. И он очень бегло говорит про сказку, буквально две минуты. И успевает сказать за это время, что ну, рыбка, как он говорит, само собой разумеется, что рыбка символизирует Бога. Да, соответственно, а старик и старуха это две части ну, одной личности. Это, ну, внутри одного человека происходит. Мне как бы казалось, что это достаточно самоочевидная вещь. Ну, конечно, не в школьном возрасте мне это казалось. Мне это кажется последний лет 10. И тем не менее, это единственный ролик. Мне кажется, вот все остальное, то, что я вижу, то, что написано про, про эту сказку, ну, какое-то оно все вот... Либо совсем уж школьного уровня, либо, ну, там чуть-чуть выше приподнимается. Можно ли это стартовать на отношения там не знаю с противоположным полом то есть прям вот старуха символизирует женский пол значит старик мужской ну можно конечно но это как бы сказать слишком примитивно мне кажется начать нужно хотя бы с того что хотя сказок этих море родственных я даже вот надергал там иллюстрации из разных народных других то есть тема вот эта волшебная рыба которая значит так или иначе приходит к Главному герою и главный герой что-то с ней делает, там ловит, ест, обжигается, там хватает пальцы в рот, да, как волшебный лосось, это ирландский вариант. Король рыбак, который я уже много раз упоминал, как в мифе о Парсифале, смотрите, опять вставляю ссылку в Google, ставлю ссылку на документальный фильм Роберта а. Джонсона, там где он про Парсифале рассказывает. И естественно здесь тоже, ну как бы рыба, понятно, что рыба Куда ни кинет, это все равно христианский смысл. Хотя я видел, что существуют и родственные сюжеты, где, например, не рыба является центральным вот этим элементом, а, например, волшебное дерево. Но структура смысла этого не меняется. Просто рыба ну, встречается достаточно часто. И Пушкин, скорее всего, свой сюжет не изобрел. Он его наверняка заимствовал. Ну, хотя, учитывая, что, вот, например, есть там и у братьев Гримм, и в Индии, ну, очевидно, тут какой-то какой-то протосюжет есть, да? то есть какая-то очень древняя сказка, возможно, восходящая к какой-нибудь примордиальной традиции. Тем не менее, несмотря на то, что я, менее ну, мне не очень нравится трактовка ее вот сугубо как типа мужской и женской, но определенный смысл именно вот в отношении к мужскому движению у нее есть, это я постараюсь в конце, если не забуду, скажу. Итак, значит, упор на название. Пушкин делает акцент, что у нас сказка не о ком-нибудь. Вот, например, немецкий вариант называется «О рыбаке и его там, жене» там, или «Сварливой жене». Пушкин намеренно, я так подозреваю, делает акцент, что это сказка о рыбаке и рыбке. Это главные герои нашей истории. Все остальные являются побочными. То есть у нас главный герой – это старик и решение, которое он принимает, и что с ним происходит. Mm. Ну, мне достаточно очевидно, что старик и старуха, которые 33 года жили там у моря, естественно, это один человек. Это два, два разных его аспекта. Какие это аспекты? Ну, э, скажем так, если достаточно просто делить, то старуха это ну, буквально, да, мать, матер, материальная, то есть что-то такое, имеющее отношение к материальному миру, какой-то аспект, который касается ну, например, не знаю, если совсем уж примитивно резать, можно сказать, что, допустим, душа, анима, да, это вот женская сторона, а старик — это дух мужское, да, то есть а а анима и анимус, если совсем уж прям в психологических терминах. То есть мужская и женская составляющая. Между ними изначально нет плохих и хороших, это две необходимых части любой личности. Но, как они нам показаны через 33 года, показано, что личность, ну, скажем так, ничего особенного не достигла И 33 года, в общем, прозябало. 33 года очень хорошо рифмуется с тем, что рассказывает Роберт А. Джонсон про э, время, так называемого, второго визита в замок Граля да? И, на мой взгляд, вот, собственно, сюжет сказки об этом рассказывает. То есть подошло время... Определенно настал порог. Вот этот вот внутренний старец, он ждал, ждал, ждал. Сейчас про старца я имею в виду в, в значении из, из мифа о Парсифале, а не про старика. Внутренний этот, этот старец-отшельник ждал, ждал, и время настало. И вот эти вот бесплодные постоянно закидывания там невода, да, занятия бытом. Как можно перевести в символическом смысле плетение, прясть пряжу. Ну, то есть заниматься построением своей жизни, да, то есть плести там, плести судьбу если там не помню я уже где-то как говорил э, в английском языке особенно сильно это проявлено что прясть это было занятие э, традиционно незамужних женщин и, ну, и девушек и отсюда происходит старая дева по-английски спинстер то есть дословно прялка в общем, тут какая то отсылка даже к древнегреческому явно видна, то есть что-то такое касаемо судьбы, имеется в виду, как-то вот, ну, монотонно, длинно, но в общем как-то вьет. Закидывание невода, ну, если примитивно трактовать, то это, естественно, просто снабжение пропитанием. Если трактовать в символическом смысле, что такое море? Море это подсознательное, достаточно очевидно, и когда оно вот это вот бушует там, и на нем разные настроения, то есть мы не знаем почему, то есть это часть, тоже часть личности, одного вот этого общего героя. Как она себя ведет, почему она так себя ведет, мы не знаем. Это можно только догадываться, поэтому оно и под сознание. И, соответственно, что в нем, что означает кидать небо в подсознание, то есть нырять за идеями, забрасывать, то есть снова и снова. Хоть. То есть пока он вытаскивал обычную рыбу, примитивную, это, грубо говоря, идеи, которыми он живет в своей повседневной жизни. Ну, не знаю. То, что мы с вами используем на работе, допустим. Вот какие у нас глубина идей, которые используются в работе. Ну, вот такого уровня. Как обычная рыба. Там, вытащил, зажарил, съел. Кости выкинул. А, когда ничего не приходит, бывает такое, да, что называется, крокодил не ловится, не растет кокос, не вот приходит вообще с одной тиной. То есть нет идей, идеи. Вот про ныряние в глубину за большой рыбой, целая отдельная книжка, очень хорошая, которую написал Дэвид Линч, так и называется, по-моему я уже упоминал ее, называется Catching the Big Fish, что-то ло ловли крупной рыбы, что-то там про твор творчество, подсознание и медитации, так называется, хорошая книга, я ее освоил, всем советую. Итак, этот вот ст ст старец-внутренний отшельник ждет свои... То есть нам не рассказывать ничего про период молодости. У него должен был быть как бы первая вспышка, да, когда первое божественное посещение происходит. Это посещение он, ну, как и всем, и, в общем, провалил. Так положено в рамках нашего основного европейского архетипа. Теперь 33 года прошло возраст Иисуса Христа, да, то, тоже, я думаю, не просто так он вставил его. Ну, в общем, время, что называется, переоценки своих ценностей, да, и время второй раз попасть в замок грали. И вот рыба это, ну именно золотая рыба. Естественно, это вот, вот лектор говорил, он назвал типа аватар, аватар Бога. Ну, я не буду пользоваться словом аватар. Бог и есть просто визуализированный в образе рыбы. Ну, понятно, что в христианской символике все очень очевидно, да, и просто. Рыба появляется и, грубо говоря, показывает просто, что я, в принципе, могу исполнить любое желание вообще. Но она не подсказывает, чего нужно желать. Она как бы диагностирует, что называется, до какого уровня саморазвития дошел человек. То есть, вот у тебя волшебная палочка, что ты ей закажешь? Заказывай. Как бы она намекает, наверное, на то, что можно вообще попросить чего-то более серьезного и выходящего за материальные рамки. И, и поначалу, между прочим, даже первый шаг, который старик делает, это уже ошибка. То есть он ее вообще отпускает, не попросив ничего. Это с точки зрения ну, там, и, и абстрактной религии, и христианства вообще это просто ну, уже фейл. Но это фейл, на котором она еще его не посылает подальше. Uh, не знаю, он, он, собственно, она ему не сообщает, что он сможет снова прийти, просто он как бы в наглую приходит обратно и начинает там снова просить. Хотя вообще-то это не было оговорено. То есть, по идее, уже это фейл. Uh, значит, часть, которая стремится к материальным благам, да, типа, она понимает, что ну вот эту волшебную палочку, грубо говоря, да, можно превратить там в скатер самобранку. И можно извлекать из нее любые там, материальные выгоды. И, собственно, начинает их оттуда извлекать. То есть, ну, то есть и предела у, у материальных запросов нету никакого. Ну, то есть а абсолютный предел это размер Вселенной. Что можно попросить в итоге? Попросить можно все. Ну, примерно этим и заканчивается. То есть, когда материальный запрос ничем не ограничивается, то его естественным пределом получается ну, все, что есть в мире. То есть владычество морская. Это ну, означает, что в, то, в том числе, естественно, и владычица подсознаниями, то есть я хочу и желаниями твоими управлять тоже, пока на их ему внешне как бы транслирует. А у деда, как у духа, да, у анимуса, у него есть выбор. А он его, собственно, так, видимо, и не сознает. Может быть, только к самому концу сказки, уже когда поздно, собственно, уже все совершилось. Но на нем лежит основная и главная обязанность, он должен принять решение, то есть он должен иметь какую-то там ценностную структуру, он должен реально заглянуть, отделить, что называется, там, земное от, от, от вечного, там, важное от неважного и попросить чего-то действительно значимого. И в рамках этой сказки, собственно, нам так и не рассказывают. от а чего же, собственно, нужно было попросить-то? То есть это остается для нас. Это такая клякса Роршаха для каждого из, из тех, кто эту сказку ну, слушает и смотрит. А что же нужно было попросить-то? Что можно было сказать? Вот, в мифе о Парсифале довольно четко говорится, что нужно было задать вопрос. Конкретный вопрос. Я так понимаю, что здесь что-то родственное ожидалось. То есть он, естественно... Душ, э, дух, который стремится к высокому, к высшему, к божественному, должен был бы, по идее, свой запрос изобразить как ну, какое-то приобщение вот к этим вот к вечным тайнам, да, к вечности. В каком виде я не представляю, и не, не буду сейчас гадать. Ну, в общем, я, Например, опять же, в ирландской мифологии, там, где фигурирует этот вот э, волшебный лосось сармалдж, да, лосось познания. Соответственно, он давал, например, всю мудрость мира, да, там, в каких-то сказках, я помню, даже в советское время что-то такое, какие-то экранизации были чешское там или что-то про рыбу, а, там, там была змея, змея там была, которая, после которой, значит, съевший начинал понимать, типа, языки всех, всех животных, ну, такой более упрощенный вариант, понятно, то есть, типа, в общем, это, как бы, рыба всезнания, которая дает знания всеобщее в случае просефали да, там речь идет про, ну, опять же, познание там, ну, чаши играли, да, это приобщение к высшей, к высшей божественной тайне, то есть в это все упирается, то есть как вылечить короля, собственно, да, то есть ну, внутреннего короля, естественно, имеется в виду. Здесь тоже речь шла о том, чтобы сделать, наконец, тот единственный шаг, ради которого, собственно, человек и живет, в конечном счете, ну, опять же, в рамках религиозной так сказать, ну, скажем так возьмем шире, чем религиозная вообще духовность, опять, ду если понимать духовность, как цель, которая выходит за пределы себя то есть цель должна была быть за пределами самого себя но вот эта вот старуха, которая контролирует его это его собственная часть, то есть, грубо говоря, старуху правильно понимать, по-моему как собственное стремление к материальному или даже такому к, ну, опосредованному материальному, то есть, например, какие-то там бесполезные навыки, умения, такое. Оно как бы не материальное, но оно тоже, в общем, такое, ну, тленное, земное, приходящее, никакого отношения к вечности не имеющее. Соответственно, старику нужно было сформулировать вопрос... То есть, что-то такое попросить. И рыбка дает ему в итоге, если, ну, послушать, то дает ему аж три попытки. Что достаточно странно, потому что, по идее, вот в рамках мифа о парсифале, там, скорее всего, второй попытки бы уже, то есть, третьей попытки бы не было. Значит, первый раз он пришел, не попросил ничего вообще. Это уже фейл, конечно, это уже намек такой. Но, как бы, рыбка, она и не подсказывает, да, она просто ждет. То есть запрос должен сделать ты. Чего ты хочешь попросить? То есть а ты можешь попросить что, что угодно, чего ты попросишь. И эта личность настолько как бы, не неразвита и неуверена в себе, что она даже и, и запрос сформулировать не может. То есть ей проще отказаться от выбора вообще, чем что-то попросить. Тем более то, что нужно и важно лично ему. И, собственно, остается за кадром. А было ли у него что-то такое, что было ему действительно важно? Такой вот, выходящее за пределы материального мира. Значит, потом его посылает э, старуха. Много вариантов, в котором он мог бы себя повести, там, мог бы отказаться, мог бы придумать свой вариант, мог бы что-то пожелать насчет самой старухи, что обыгрывается в анекдотах иногда. Ну, э, мог бы, там, переформулировать вопрос по-разному. Мог бы хотя бы просто подумать, типа, а и раз можно все, то есть, ну, как бы она просит сначала там корыто, то есть, допустим, это тест, вот я когда разбирал э, сказку цветик семицветик там, в принципе, первое вот использование семицветика вполне тянет на тест, ну, это можно списать на нормальный такой человеческий подход, человек, который не очень уверен, почти научный эксперимент, работает, не работает, ну, проверил, работает. То есть корыто дало первый тест, но уж на второй раз нужно было действительно задуматься. Вот, Все-таки ты можешь пожелать все что угодно. Чего ты можешь пожелать? И вместо того, чтобы опять, значит, что-то там, не знаю, поменять или там поменять на тему старухи или или вообще какой-то, В общем, какие-то, то есть варианты, собственно, список открыты, их нету. Она же не сказала ему выберите там вариант А, вариант Б, вариант С. Он мог пожелать все. Это не значит, что она бы ему дала все. Собственно, так в конце и происходит, да? Когда он желает, чтобы старуха стала владычеством морскую, рыбка была у нее на посылках. То есть в переводе на язык психологии это означает, что она хочет заведовать всем, включая подсознание, то есть быть морской царицей. А рыбка, то есть божественная, будет у нее на посылках. Естественно, это, ну унижение для Божественного, какое трудно даже ему равное представить. То есть это вообще как бы изведение Божественного в какое-то подчиненное положение. Это просто, ну, оскорбление. И странно, что все кончилось всего лишь вот э, разбитым корытом. Вообще-то могло бы кончиться и более серьезно так, если бы рыбка была на эту тему более заточена. Но она, видимо, решила, что доживание в таком вот в пустоте, в этой вот когда нету ни материального, ни духовного, это, в общем, достойное наказание для обоих, в общем, то есть, что они действовали как пара, и они друг друга стоят. Это важно понимать. Здесь нету положительного героя, и, то есть, нету здесь жертвы-агрессора. Когда у вас полная свобода действовать, то это на, ваш, на вас лежит ответственность сделать правильный выбор. Вот, собственно, и все. Так что, как я понимаю, сказка это о, о прозрении, что ли, да, которое должно случиться в кризис среднего возраста, ну, примерно, плюс-минус. То есть созрел человек, действительно, он что-то накопил, он стал, он э, такой, поднялся он на уровень выше, стал он серьезной личностью или не стал. И как бы, старик показывает, что он, он не стал. Вот. То, что это вполне буквально перекладывается и на реальных людей, можно привести, наверное, конкретные вам пары в пример, когда примерно так и происходило, но это частный случай, это как бы сказать, это метафора в конечном счете все эти личности они находятся внутри одного человека в том числе, собственно, рыбка это, в принципе, божественная искра, да, можно понимать ее как как бы бог он везде, да, поэтому, собственно он и в, в этом герое в совокупном герое тоже то есть это его собственная часть вот эта рыбка это как бы прояснение божественный близ такой вот э, как это назвать то ну в общем буквально снисхождение да. то есть вот э, рано или поздно на всех снисходит и у них есть такой шанс и дальше только за человеком выбора что он дальше с этим шансом будет делать то есть он может его просто выкинуть вообще закрыть его помните такой мультик был про это про галактики там там, Петрович с инопланетянином общается, Чего начальство беспокоить и закопал, вот этот какой-то кристалл там со всеми познаниями. Это, в принципе, переложение того же самого мифа, в общем. Галактики расходятся, Чего начальство взяли беспокоить. Вариант первый, просто вообще проигнорировать. Вариант второй, попытаться вот это божественное вплести в, в качестве ну, моторчика в какие-то свои вот эти материальные там, то есть поставить материальное впереди а Бога сделать моторчиком. Бог такого не терпит. И вообще божественное, и вообще высокое, и духовное. Он такого не терпит. Когда оно становится моторчиком, оно ну, в лучшем случае исчезает, а в худшем случае еще прилетает в обратку. Нехило. То есть, что называется, как сказано, вот здесь, кстати, подходит эта фраза. У кого есть, тому прибавится, а у кого нет, у того последний отнимется. Вот это тот редкий случай, когда эта фраза буквально можно сюда применить она вполне себе хорошо звучит здесь. Я обещал, значит, сказать, как это, на мой взгляд, относится к мужскому движению. Совсем не в смысле, что там старуха это равно средняя женщина, а старик это равен средний мужчина. И как он должен себя с ней вести. Совсем нет. В лучших своих проявлениях МД, да, это тоже такое, снисхождение. Почему мы называем это красной таблеткой пробуждением, там открытием глаз и так далее. Это некоторое такое, как бы, когда человек из тяжелого опыта поднимается чуть-чуть повыше, да, и видит подальше, и начинает видеть картину в целом, и поэтому у него появляется некое общее понимание, что, что с ним собственно происходило. Занимает время некоторое, как бы ты взбираешься на холм, можешь оглянуться и посмотреть, что позади тебя сказать-то, чтобы никого не обидеть. Нельзя втащить человека на этот холм. То есть, грубо говоря, обычный вот человек, который занимается, ну, тем, что назовем условно мужским движением, у некоторых есть такая тенденция, как бы, втаскивать людей любой силой за собой туда. Типа, вот я, значит, там прозрел, давай я вас втащу, тебя насильно. Вот сказка про золотую рыбку говорит о том, что не надо втаскивать насильно, это, это неправильный подход. Правильный подход, когда человеку дается, ну что называется, протягивается рука, причем, заметьте, рыбка протягивает ее трижды. Я когда вот сына учил знакомиться с девушками, я же самое говорил, три шага навстречу. Вот рыбка делает три шага навстречу, то есть она достаточно делает аванс, чтобы человек догадался, если у него есть чем догадаться. Но если у нее нет чем догадаться, она не начинает ему рассказывать, какой он дебил, дурак, и что он 33 года зря прожил. Нет, она этим не занимается. У нее есть, так сказать, другие дела, более важные. Поэтому я это в том числе понимаю, как не надо насильно в, в записывать, что ли, да, в людей то, что они не готовы принять. <coughs> как бы, людям можно давать маленький намек такой, да, то есть, типа, вот, как бы, небольшой, да, если человек ключ этот поймал и потянулся за ним, то как бы да, можно, то есть он как бы и сам придет, то есть достаточно уронить туда зерно, как бы да, вот тут уронить, это семечко, главное, чтобы оно упало в правильную почву. Но если оно явно видно, что оно не падает в правильную почву, это, ну, во-первых, вам не полезно этим заниматься, это, ну, не имеет никакого значения, это даже наоборот деструктивно, и для вас деструктивно, и для человека деструктивно. Не нужно втаскивать людей в счастье, там, или в понимание, или в мудрость. Мудрость – это тяжелая ноша. Не просто так сказано, кто умножает знания, тот умножает скорбь. Да, чем мы больше знаем об этой, обо всей системе, тем мы более печально настроены и к жизни вообще, и к их системе в частности. И не стоит этой печалью кормить людей насильно. Если человек не готов это принимать, не нужно к нему это впихивать. Ну, это все лишь частное, естественно, явление. Это, в принципе, относится к любой э, такой-то там узкой сфере, где можно подняться выше. Ну вот, кто-то поднялся выше какого-то среднего уровня. И правильное балансовое поведение, как мне кажется, это как бы человеку намекается на что-то, если он хочет. Если он действительно расположен и готов э, с этой темой работать, он как бы схватит и что-то сделает сам начнет делать. Максимум абсолютно это три шага навстречу. И опять три шага навстречу, это не кормить насильно. Нет, я тебе заставлю, вот эти тебе куплю сейчас книжку какую-нибудь там, не знаю, несу чью, чью там мне лично интересно, и заставлю ее прочитать от корки до корки. Ты у меня там, где это был-то? Крылья ноги и хвосты. Все равно ты у меня полетишь. Лучше день потерять вот это вот категорически делать нельзя это ну у вас есть другие дела жизнь время ограничено вот ну и, и как бы не, не нужно забывать что мд это не вершина да, развития вообще можно подниматься еще выше поэтому как бы тут тоже взорваться не надо если человек понял семейный кодекс это еще не значит что он понял там вс всю мистику мироздания это так ну, ступенечка на на бесконечной лестнице так что нам тоже правильнее смотреть вверх, а не вниз. То есть, как бы, можно иногда что-то там, ну, как бы, звать с собой людей, да, там, говорить, там, руку протягивать. Но вообще-то двигаться надо вверх, а не вниз. И основное свое внимание обращать туда. Потому что, когда к вам лично рыбка такая приплывет, нужно, как бы, быть готовым и понимать, чего хотите у нее попросить. Чтобы это стоило того, чтобы это было не оскорбительно. Ни для вашего анимуса, ни для вашей аниме. Надеюсь, свою мысль донес. Счастливо.